Помните, мы когда-то, ну, в каждом видео часто мы говорим про то, что все новое мы экспериментируем обычно на себе. Вот, это моя гардеробная дома, выход пристройку, чтобы не было... Скажи, пыль. а это моя собака? Это моя собака, родичка моя дочь, умница моя дочь. Это... Это же моя любимая собака. К каникорская, не... Вот, с... <смех> <смех> иди блядь. Вот, первое, что я сделал, это поставил фильтр на окно, чтобы меньше пыли летало. Вот ну, Первый этаж и много пыли Через уплотнитель На карманах, на дверной сетке Поставил фильтр Вы знаете, намного меньше пыли стало в помещении Намного меньше Не знаю, как на дверь придумать фильтр поставить ну на окне И еще хочу на лето, все-таки сейчас буду доделать Снимать стеклопакет, либо вторую створку ставить надавно, Чтобы было два фильтра Проветриваем чистое помещение Без пыли Это то, что хочется в оригинале получить Но пока получается Вот так вот